Друзья, всем привет! Много вопросов в последнее время в личку. Как играть в Mobox? Как можно вывести с Binance NFT на галерой IO, свою NFT-шку аватар, Как можно поучаствовать в розыгрыше полмиллиона долларов от того же Mobox? И все это меня вынудило записать коротенькое видео, чтобы вам наглядно показать, как можно играть, зарабатывать во всей этой истории. Поэтому пока можете поставить лайк авансом. Не забывайте, кто еще не подписан, подписаться сразу на YouTube канал. Ну а мы начинаем. Всю эту информацию я заранее давал в своем телеграм-канале, поэтому обязательно, ребят, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Итак, перед тем, как начать играть в игру, сейчас я вам расскажу, что вам нужно сделать для того, чтобы получить NFT-аватар. Во-первых, в ноябре кто участвовал в различных там дропах, нам эта NFT-шка попалась бесплатно. И мы ее даже могли, вот когда я делал пост в Telegram-канале, ну, кто не хотел, мог продать ее за 35 долларов. Теперь я, естественно, не продавал и буду участвовать и использовать в альфа-тесте для игры. И вообще буду применять ее в игре, потому что там реально можно Заработать деньги. Поэтому, если у вас NFT-шки нету или есть, вы хотите продать или купить, смотрите, что вам нужно сделать. На Бинансе заходите NFT News. да, Вряд ли есть люди, которые Ну, как бы у которых нет Бинанса, но если же нет, можете зарегистрироваться. Ссылка под видео в описании. Зашли Бинанс Binance NFT, заходим, вот сюда, человечек, нажимаем, нажимаем Центр пользователя. У кого у кого она есть. Да, бесплатно вы ее получили то она будет вот здесь, видите NFT активы мои коллекции у кого же нету этой NFT вы хотите играть в игру или же просто продать вам нужно зайти в marketplace нажать и вот здесь где видите лучшие коллекции на втором месте Мобокс, Momiverse Аватар. вы сюда заходите и смотрите минимальная цена уже не 35 долларов а 10 то есть подешевело, в принципе там за 10 баксов можно и купить для игры что здесь? Если вы хотите купить, то вам нужно выбрать следующее. Поставить фиксированную цену, поставить в уже в продаже и вот здесь добавить цена от низкой до высокой. И вы видите аватарки, которые вот 10 баксов стоят да, и выбирайте ну, какая вам нравится в принципе. Вот. Если же хотите продать, в том же ключе выставляете свою аутарку и продаете. Цену устанавливаете сами, потому что здесь мы получали как бы nft -шки. Все бесплатно, одинаково и цену как бы... Ну, цена выбирается человеком, который покупает ее. И для себя он там <свы> выбирает, насколько она уникальна. Но опять же обращусь, функции э, у них в принципе одинаковые. Все, нажали там. Купить сейчас в Бюст, да, это USDT от BNB, от Binance, берете, покупаете за 10 баксов. Все, купили. Теперь, как ее вывести на галере ее и зачем это делать? Потому что вы можете получить один билет и поучаствовать в розыгрыше 500 тысяч долларов. Здесь будут разыграны всякие коллекционные коробки и... Может попасться коробочка, в которой можете там, 100 долларов там, продать, выиграть, можете там 200, а может и попасться какая-то коллекционная редкие NFT, которые там вплоть до 10 и больше тысяч долларов можно получить. Поэтому что нам нужно сделать? Смотрите, здесь есть правила описаны. Как заработать билет? Каждый аватар-мобокс, указанный на галере О, по отдельному адресу кошелька получит билет. Но нам эти MOBOX нужно купить либо на галеры ИО, либо же разместить на продажу. То есть купленное или размещенное Мы можем участвовать и это сделать нужно до 13 апреля. Вы заходите в Binance NFT. Да? Опять же центр пользователя. Вы ли купили или у вас был там NFT. Я покажу, я уже перевел свою NFT и смотрите, вы берете, выставите NFT на продажу, это я как пример на другой NFT показываю, заходите в MetaMask, рекомендую только им пользоваться, в сети BEP20 копируете свой адрес, нажимаете «вывести» и все очень просто. Сеть Binance Smart Chain, сюда вставляете адрес, комиссия 80 центов, вставляете адрес от MetaMask, нажимаете «вывести» и все. Не переживайте, что долго не приходит NFT, это нормально. Мне пришло, по-моему, за час. Кто-то говорил, может даже сутки идти. Кого-то за полчаса приходит, поэтому это нормально. Теперь вы заходите в Gallery.io. Естественно, ссылочки я оставлю в описании. Подключаете. Connect свой Metamask. На Binance вы там проверите, пришел ли ваш аватар или нет. Можете здесь даже проверить, когда вы законнектились, Наводите вот сюда, нажимаете My Essence и здесь вы видите свой аватар. Вот у меня вот такая чувиха в очках, с серетой топ. Все, нажали и вы хотите продать ее. То есть, чтобы участвовать в розыгрыше, нам нужно выставить на продажу. Нажимаем «Лист», вам нужно вот эту галочку поставить, вот эту. То есть, вот здесь «Submit» подтвердить, я уже подтвердил и выставить цену. Чтобы она не продалась, я, к примеру, выставлю 10 BNB. Правильно? Никакой дурак за 10 BNB не купит. Поэтому я выставляю на 7 дней, чтобы этот аватар у меня был, чтобы я мог играть в игру. И все. То есть мне нужно просто совершить действие, чтобы участвовать в розыгрыше. Нажимаем. Подписываем транзакцию. Все. Наша подруга выставлена на, на продажу. Все, вы видите, да? Аватар наш продается за 10 BNB за 4227 долларов. Пусть покупает, может, кому-то нужно. Все, теперь мы участвуем в конкурсе и после 13 апреля можем по билету заклеймить, посмотреть. Все, теперь, когда эти действия произведены, как определяется победитель? После закрытия будет подсчитано количество билетов. Для каждого адрес кошелька пользователи могут проверить свои билеты на веб-сайте. Только пока нет веб-сайта, когда будет дам телеграм-канал информацию. Через привязку адреса Потом будет случайная жеребьевка, которую можно будет посмотреть на том же веб сайте Каждый адрес получит только один приз. То есть призы, 1000 ключей, то есть вот этих всех там, коробок. Все, с этим все понятно. И как требовать? Естественно, мы должны зайти на Bobox.io, это и есть э, сайт, ну, то есть игра. Мы нажимаем Enter Momoverse, и сейчас я буду показывать, как играть в эту игру. Это очень быстро, и как вы можете собирать и даже получить приличные деньги. Там, по-моему, в сутки можно до 300 долларов поднять. Так, когда вы попали на сайт, здесь вам нужно, э, видите, регистр. И здесь вы можете зарегистрироваться, там, username, я не знаю, там, email и все остальное. Но я, естественно, такой ерундой не занимаюсь, потому что есть MetaMask, вы нажимаете логин просто, выбираете Connect Wallet, вы же выбираете MetaMask, и через MetaMask, на котором уже наш NFT-аватар, все это подтягивается, и вы уже можете играть. Здесь нажимаете Games и нажимаете Momoverse. Дальше опять же коннектитесь с своим метамаском, подписывайте, что вы участвуете в игре. Все, ребят, и здесь буквально пару минут рассказываю, как играть в эту игру. Прежде чем как начать, берете карту, видите вот здесь сколько аватаров уже тусуется, собирает вот эти все различные предметы. Что я имею в виду? Вот было объявление, что нужно нам... Пока идет альфа-тест, давайте переведу на русский, который продлится 6 апреля до 13, -го. мы с вами можем ходить, бегать, там собирать всякие различные предметы и получать за это там, в будущем вознаграждение. Ну и самое главное, чем больше мы. Как бы... Ну и самое главное, чем больше мы собираем редких предметов, это все в принципе от удачи зависит то мы получаем очки пользователя За очки пользователя мы можем получать их токен. Токен 2.88 по курсу сейчас стоит. И самая э, высшая награда – это 100 токенов за день. Сейчас я вам покажу. Ну и игроки могут получить также явление Сулиндук с сокровищем Мобокс. Различные драгоценные камни, редкая загадочная коробка. В общем, все это надо шарить, э, лазить, просто бегать и собирать вот эту всю историю. Как это делать? Вот есть карта, вы ее там увеличили мышкой, желательно на компьютере играть. Ну, можете это все делать и на iPhone там, или на Android, скачать приложение и тыкать. Здесь карту рекомендую переключить сразу на Node 3. Почему? Потому что здесь будет, во-первых, меньше игроков, и она будет э, не так зависать. Вот видите, насколько здесь меньше игроков. Хотя, в принципе, и здесь уже до хрена. Просто берете мышкой, э, тыкаете ну, На поле. Можете на клавиатуре бегать, тыкаете на поле, и э, вам нужно собирать вот эти все предметы. Видите, вот там клубника, например. Я нажимаю на нее. Он подходит, идет коллекция. Вы забираете коллекцию, и за вот эту морковку мы получили там плюс 345 наград. Э, это, кстати, очень много. Э, смотрите дальше, что нам нужно сделать. Мы идем, нажимаем вот сюда и для понимания, что здесь происходит. В альфа-тест осталось играть еще 69 часов. Если мы нажмем «Чек», здесь мы увидим победителям, которые э, за день... Вот видите, я только что нажал, у меня 345 очков. Вы можете собрать таких 200 предметов, не больше, только 200 предметов. Когда вы соберете 200 предметов, из этих 200 предметов, чем больше очков выпадет, тем больше места у вас будет. Первое 100 мест оплачивается в токенах. Токен 2.92 сейчас стоит. Видите, первое место он получит 100 токенов. Прикиньте, если его не перегонит. А это, блин, 300 баксов. Чувак просто побегал, пособирал, да, чего-то. Дальше. General. Это месячная по-моему рейтинг идет за месяц чем больше там вот этих очков вы получите тем больше токенов вам насыпят опять же призовые есть 100 мест ну и опять же таки это в режиме альфа теста потом уже запустится игра по-любому будет там движуха вот здесь справа внизу нажимаете на портфель и вот здесь вы можете Посмотреть, что вы собрали. Вот эту всю историю я вчера собрал. И распределяется это рандомно. Вот видели, на первом месте там человек, который получил, э, сколько давайте сейчас, на первом месте там человек за сутки получил там 4000 очков, а я получил вчера 200 предметов, э, ну бегал и получил только 1500. То есть все это случайно, в зависимости на какие предметы вы попадете. Я думаю, с этим тоже все понятно. Просто бегаете, собираете, и потом вот эти коллекции когда-то, не знаю, может сразу мы сможем их на что-то поменять, может на токены. Либо вам будет интересно дальше там играть, и будет там правила естественно, игры. И вы будете заниматься там, бегать и пробовать зарабатывать. Потому что когда уже там основная да, там версия запустилась, я здесь тоже побегаю и посмотрю, что здесь получится, помимо... Альфа-тест. Альфа-тест я буду, конечно же, проходить. То есть вот так бегаете и ищите вот эти редкие предметы. Больше чем 200 в сутки в альфа-тесте вы, к сожалению, забрать не можете. Здесь вы нажимаете, видите карта, и вот мигает вот эта штучка, показывает, где вы находитесь. Кстати, вот видите, возле воды есть рыбка. Вы просто нажимаете на рыбку, и она у вас коллекция идет бах и за рыбку получили плюс 6 вот еще рыбка нажали сюда и он побежал раз и за эту рыбку плюс 5 очков получили и вот таких 200 раз 200 предметов собираете вот грибы какие-то давайте их соберем куда ты побежал грибы давай Плюс 7. Все, вот так. В принципе, все просто. Взяли, там, собрали, уйдет, будет у вас там время на это. Я думаю, на это все за день. Наверное, часик у вас может занять. Поэтому, друзья, все, собираем коллекции. Вот они здесь хранятся. Нажимаете вот сюда ISEMS, да, и смотрите вот эти коллекции. То, что зеленая это редкое выпадает. Чем больше редких, тем лучше. Здесь складочка материала, я так понимаю, какие-то камни будут, у меня, к сожалению, их пока нет, поэтому вот такая история. В принципе, игру, да, там показывать больше нечего, все очень просто, Бегайтесь, собирайте. Вот, если будет какая-то информация дополнительная, буду кидать телеграм-канал и чат. Я думаю, с этим все понятно. Я думаю, вы разобрались, да, как выводить с бинанса, как поучаствовать в розыгрыше полмиллиона долларов и Понятно, я думаю, здесь просто как собирать вот эту всю историю. Ну и потом будет инфа, как обменять, тоже буду выкладывать. Кому данный ролик был полезен, пожалуйста, поддержите лайком, пишите комментарии, бегайте, играйте в эту игру или нет. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья, всем желаю удачи, всем профита, всем пока!